Это срочный выпуск новостей на канале о мобильных играх. Приготовьтесь, а лучше присядьте. Есть плохие новости. Смотрите в этом выпуске беда «Жасказ Мобайл». Need for Speed Mobile Online все пошло не по плану. Мобильный игрок Car 3 даст светиться машина твоя. В M&A объявили прятки. Концерт знаменитой певицы проведут прямо в мобильной игре. Несколько слов про обновление PUBG Mobile. Tencent Games представил кадры одной из самых дорогих своих игр, а его конкурент NetEase показал проект еще дороже. Ну и что там творится у разработчиков Rainbow Six Mobile? Разработчики Just Cause Mobile дали обратную. Новая мобильная игра совсем недавно получила последнее обновление перед запуском, и все стало только хуже. Баги никуда не делись, беда с оптимизацией, картинка зернит. А тестирование показало, что народ стал потиху уходить. Чего уж там, средний баллы с пяти игру оценили на тройку. В итоге разработчики на Facebook сделали следующее заявление «Уважаемое мобильное сообщество Just Cause, в этом году мы хотели выпустить Just Cause Mobile по всему миру, однако мы, к сожалению, не в состоянии этого сделать» мы сообщим всем больше информации об игре. Пока вы ждете глобального запуска, вот фон, который вы можете использовать. Сказали они и дали изображение в низком качестве. А новости по NFS Mobile есть? Конечно, ловите. Need for Speed Mobile Online. Оказывается, под конец уходящего года нам должны были показать короткое превью игры Need for Speed Mobile Online. Но этого, видимо, не произойдет, так как вторая волна тестирования, как оказалось, не запустилась. Всему виной резкий всплеск пандемии на территории Китая, из-за которой всем гражданам запрещено покидать свои квартиры. А работать по удаленке, как правило, процесс разработки не ускорит. Поэтому, если вы так смеялись, что новый мобильный Need for Speed выйдет раньше CarX Street на Android, то вы были не правы. Не особо чекал этот канал, а оказывается тут целые новости по мобильным играм есть. Скачал парочку из топов, прекрасный канал, просто перфект. Недавно разработчики Carrex Street представили изображение с неоновой подсветкой автомобилей. Получается, что давнее изображение предназначено для ПК-версии, подтверждая теорию о максимальном сходстве ПК-версии с мобильной. Если же вглядеться в изображение вновь, то мы можем заметить желтые фары. Говорит ли это о том, что мы сможем менять цвет и освещение из фар? Вроде как интересно, но будет ли это в игре? Вопрос интересный. А что по этому поводу скажете вы? Хотели бы менять цвет фар? Напишите в комментариях. К слову, ПК-версия игры откладывается и в этом году не в выйдет. Увы. Благодаря iOS-версии и фанатам, разработчики получили отклики, которые подтолкнули слегка поменять концепцию проекта, а на это надо куда больше времени. Что касается версии для Android, то проект в активной разработке и откладываться на более длительный срок не будет. Обязательно выйдет и будет развиваться с iOS одновременно. Также разработчики работают над новым горным районом, который также станет доступен для всех платформ, когда – неизвестно, но смотрится очень круто. Привет, у тебя неплохой такой контент, я твой новый подписчик, желаю удачи в развитии. С вашей поддержкой скоро до миллиона дойдем, осталось совсем немножко. Популярный аналог GTA в стилистике San Andreas получил крупное обновление. Разработчики игры онлайн-РП продолжили развивать торговые отношения и дали игрокам возможность не только приобрести автомобили, но и продавать так, как это устроено в реальной жизни на авторынке то есть участвовать в живой торговле. Достаточно подъехать к авторынку, посигнались, указать желаемую стоимость продажи и до да начнется торговля. В магазины поступили новые шмотки. Решена проблема с их отображением на различных скинах. Все выглядит так, как и задумано. Для предоставления еще более способов заработка стали доступны ежедневные задания причем суммы сделок немалые для особо опасных преступников подготовили супер защищенную огромную тюрьму алькатрас под это дело отвели целый остров там вы не только получите тематическую рубаху но и чтобы мир не казался медом вас заставят отрабатывать к примеру швейном цеху скажем по секрету в онлайн рп предостаточно способов покинуть это райское место но для этого необходимо потрудиться но так как в игре все как в реальной жизни то наверняка для вас это будет как один раз плюнуть. напоминаем, игра в маркетах недоступна, но зато для нее создан удобный лаунчер, который можно скачать на официальном сайте. для удобства можете отсканировать QR-код или перейти по ссылке, которая находится под видео. а если воспользуетесь промокодом Zona Games, то в подарок получите суперкар и 12 тысяч игровой валюты. предложение только для второго сервера Флорида. перейдем к следующей новости. Привет, канал очень хороший, много полезной информации. Это лучший канал о играх, по крайней мере из тех, которые я видел. Весь секрет в том, что между булочками кладем не только мяско, но и огурчик. Всем известная очень популярная игра получила новый режим – прятки. Суть заключается в том, что предатели становятся монстрами, которые должны словить экипаж, а экипажу надо выполнить все свои задания, и тогда будет победа. Для новых же предателей разработчики подготовили уникальные вещицы для самовыражения, но они все открываются с трудом и рассчитаны на то, что вы их купите. Что касается очередной печальной новости, то те, кто в последние месяцы мог хоть как-то приобрести в игре покупки за реальные деньги, то теперь лазейка закрыта и сделать покупочку. Из России и Беларуси не удастся. Это касается многих мобильных игр. Причина как вы знаете, санкции. Однако вариант обхода все же существует. К примеру, можно воспользоваться группой DD Shop, представляющий себя магазин игровой валюты, где цены ниже аналогичных магазинов. Вся операция проходят прозрачно, а у продавца хороший рейтинг и прекрасные отзывы, с которыми каждый может ознакомиться. В данном магазине вы можете купить валюту в любой игре. Если что-то из нужного не нашли, напишите об этом продавцу. и он он добавит вашу игру в список. Ссылка в описании под видео. Самый приятный и самый интересный контент в сети для игр. Спасибо тебе! А еще у нас есть группа в Телеграм и сообщество ВКонтакте, посвященное игре Need for Speed Mobile Online. Советуем подписаться! Прекрасная новость, которую мы никак не могли пропустить. Эта новость понравится как фанатам игры Sky Children of the Light, так и поклонникам норвежской певицы Аврора. Все дело в том, что в честь множеств наград полученных в этом году, Аврора бомбит чарт с 2015 -го года, разработчики игры Sky решили это дело хорошенько отметить концертом певицы прямо в игре. Для того, чтобы попасть на концерт, необходимо установить на свои смартфоны саму игру и дождаться начала. Само же мероприятие абсолютно бесплатное и проходит каждые 4 часа. как и со сцены и со скамейками, на которые могут присесть ваши персонажи. Концерт очень красивый, прекрасно поставлен и длится 45 минут. За это время Аврора исполнит все свои хиты и поделится последними треками. На события можно посмотреть с таких устройств как Android, iOS, PlayStation и Nintendo Switch. Что касается самой игры, то мы готовим на нее обзор и в скором времени выложим его на Zona Game. Клевый видос, за это нужно поставить лайк. Ах ты хитрый. Если вы спросите, что за херня творится в поп и что это за Грабхаб, рассказываем. Разработчики добавили в обновление рекламную интеграцию под названием Грабхаб. Это служба доставки, которая занимается доставкой еды. Почему на это все должны смотреть игроки из тех стран, где эта служба не работает, непонятно. Но такое обновление приносит в PUBG Mobile возможность гонять по карте как бы в образе доставщика той самой службы и принимать заказы. Выполнив все предложенные игрой задачи, можно открыть для машины и парашюта уникальную раскраску с лого бренда. Где Марина? Скоро будет, обещаю. Совсем скоро для смартфонов выйдет новая игра, которую многие добавили в список под названием «Хочу». Morfan Studios, дочерняя компания легендарной Tencent Games, представила геймплейные кадры нового файтинга, основанные по китайским комиксам. Игра действительно смотрится великолепно, и все благодаря прекрасной 3D-графике, художественному стилю и офигенным боевым действиям на это правда стоит посмотреть. Сражения настолько красиво поставлены, что при каждом ударе то воздух поднимется пыль, то вибрирует окружение. Для полного погружения обещают. Обещают музыку от местного известного композитора. Согласно трейлеру, эти бои больше похожи на хореографический танец, чем на сам бой. Он яркий, стильный и красиво анимированный, динамично реагируя на движение противника, вы скоро войдете в ритм, который, несомненно, заставит вас почувствовать себя легендарным героем аниме, обещают интересный сюжет. На данный момент предзаказов нет, поэтому Зона Game продолжит следить за игрой и чуть что сразу же вас поставит в известность. Видосики супер. Можно тоже видео? Я подумаю. No. <laughs> Я знаю, во что вы все будете играть в следующем году во все, что мы показываем на канале Зона Гейм. Потому как наш канал топщик среди топщиков. Вот и спрашивается, а где вы все это время были? Вы столько всего пропустили, хотя бы не пропустите следующую игру. 6 января 2023 года NetEase проведет тестирование, на которое уже можно записаться на официальном сайте новой игры On Human. И даже легко найти установочный файл APK только для Android. Игра с присутствием MMO элементов предлагает огромный открытый мир, пока в блуждают титаны, угрожающие всему местному миру. Онлайн-режим предлагает объединиться с друзьями и разделиться на роли. Одни занимаются строительством, вторые вступают в схватки, третьи обороняют жилище. Но это не значит, что нельзя блуждать по миру. Наоборот же, путешествуя вместе, можно напасть на лагерь других игроков, заполучить их добычу и направить заработанное на улучшение своего оружия и жилища. Основа всей игры – это исследование в заброшенных домах, в подземельях и многих других красивых местах, которые помогут могут продвигаться по сюжету, сталкиваться с разными аномалиями и добывать для себя ценные и немаловажные вещи. Ждал этот ролик, хотелось бы инфараду Геймобил. Потерпи еще несколько секунд. Три, два, один, go! Разработчики Rainbow Six Mobile не стали дожидаться конца года и успели провести корпоратив, поделившись с игроками кадрами и самого мероприятия. Перед вами те, кто стоит за работой над анимацией в игре. Почему так рано? Дело в том, что под конец года и на начало следующего планируется добавить новое крупное обновление по улучшению игры и провести еще одно тестирование. А подводных камней может быть много, и в такие моменты надо не праздновать, а работать. Странно, к чему такая спешка? Неужели слухи правдивы, и мировой релиз состоится в первом квартале 2023 года? Подписку оформляй на видос, попадай. Успехов, продолжай в том же духе. Как круто, как классно, спасибо тебе за коммент, который оставил ты мне. Это были все самые интересные новости из мира мобильных игр. Советуем посмотреть другие наши ролики. Рубрик много, обязательно для себя что-нибудь да найдете. Всем пока и до скорых встреч на Зона Гейм.